А вы знаете, что означает фиолетовый цвет в психологии? Никогда не задумывались на данную тему? В этом коротком видео мы расскажем вам много интересного о фиолетовом цвете. Фиолетовый цвет – это символ зрелости и мудрости. По своей природе фиолетовый цвет считается таинственным, насыщенным и спокойным, соответствует планете Уран. Сам по себе он очень насыщенный, но в тот же момент чрезвычайно легко подавляется другими цветами. В психологии очень часто фиолетовый цвет ассоциирует с интуицией, артистизмом, а некоторые в нем просматривают какие-то мистические мотивы. Это величественный цвет, который способствует вдохновению. В своих почитателях он характеризирует присущее духовное сострадание и чувственность. Ко всему этому он также может успокоить, снять тревогу, раздражение и расслабить. Если вы выбираете фиолетовый цвет в одежде, будьте уверены, у вас всегда будет торжественный и роскошный вид. Этот цвет в древние времена очень любили короли и духовенство. Своим выбором они подчеркивали не только свой статус, ведь считается, что фиолетовый цвет — это цвет целителей и творческих личностей, которые дает им необходимый заряд энергии. К примеру, у многих мудрецов и целителей в ауре преобладает именно фиолетовый цвет. Наличие фиолетового цвета поможет принимать все жизненные события спокойно и обдуманно. Он может успокоить и даже объединить ваше тело с мышлением. Этот цвет имеет способность уравновесить женскую и мужскую энергию. Также он помогает при неврозах, отчаяниях и потере самоуверенности. Однако использовать фиолетовый цвет надо с большой осторожностью. Его переизбыток может вызвать меланхолию и даже апатию. А вот люди, которые страдают серьезными психическими заболеваниями или алкоголизмом, фиолетовый цвет вообще противопоказан. И помните, что главное в использовании цвета – это правильное гармоничное сочетание. На уроке заскучал? Подпишись на наш канал!